Ребята, привет! Пока у меня малыши мои на да, тренировке, малыши, но ну, уже не малыши, уже взрослые ребята сегодня ездили, выбирали им велосипед, ничего не выбрали, полгорода проехали, куча всего перепробовали, перемерили, там разные колеса, в общем, своя специфика во всем этом. Сейчас я хочу найти где-то какое-то местечко, где мне так чтобы на меня особо никто не смотрел, а то на меня так иногда поглядывают, когда я телефон достаю. Велосипед, о, очень даже красивая картинка, велосипед мы не купили, мы объездили на магазинов в 5, мы перед этим готовились, изучали рынок. Вот, и ну, как-то не хочется Сережи Китай, хотя я ничего против Китая не имею, но Сережа говорит, что Китай долго не прослужит, Но в принципе, вот эти вот предыдущие, не китайские, и мы целенаправленно ездили в поисках не китайского, но оказывается, не все так просто, оказывается, еще должно детям быть комфортно, потому что когда маленькие, ну, они сели, сели и поехали а уже когда постарше там уже своя какая-то специфика там разные расположения руля самого то есть есть какие-то ну, в общем они разных форм есть. один велосипед вроде смотришь удобный классный все там рассказали столько преимуществ ребенок сел видно ему неудобно он говорит мам мне неудобно садится какой-то самый самый дешевый где просто тоненькие рамы там ну, колеса какие-то на мой взгляд немножко страшненькие и едет и говорит ну круто и оказывается, разные О, Мои мальчики пришли. Сейчас покажу неожиданно. Вот они, мальчики. Иди сюда. Сережа, Сережа ездил в магазин. <сережа> да я вижу вообще. Иди, такое небо красивое. Иди сюда, мой пусечка. Бежит, бежит. Иди, иди, иди, иди. будешь, да, пока мальчики занимаются, они в зале сегодня погуляешь, да? Куколка. Не. А ты что? Вы в магазине с папой были, да? да. Что вы купили? Нет. Ну, на машине вы ездили, я знаю. А ты с папой ножками по магазину ходил или на ручках? Нет. И в общем, начали мы интересоваться разный диаметр колес, там 18 дюймов, 16 дюймов, мы сейчас, по-моему, пытаемся на 16-дюймовых, но они явно уже малы, эти велосипеды для них, и в один магазин заходим, нас спрашивают, какой рост у ребят, я говорю 110, 110, значит вам, так, меня палка сейчас тут перебьют. 110 значит 20 дюймов, в другом мы заходим, говорят, какой 20 дюймов? Yeah. Что ты так... Какой 20 дюймов, мамочка, вы что, 5 лет? Вам 16, я говорю, как, ну хотя бы 18. 16 смотрю, нет, маленькие, и мне доказывают, что 5-летним детям нужно ну, максимум 18, ну в общем... На одних удобно, а на других нет, и цена роли не играет, потому что, как показала практика. И мы садились на дороге. Я... Дай договорить, а то зубы повыбивают. Зубы дорого стоят, хотя я бы не против виниры сделать. Мы садились на дорогой велосипед, но дорогой это вот нам озвучили 12 тысяч гривен, хотя я так пристально на него смотрела, я не понимаю, за что 12 тысяч гривен, ну там какие-то американские комплектующие, в общем, нам долго рассказывали, что какой-то особенный металл, вот, но дети сели, вроде как удобно им, но 12 тысяч гривен, учитывая, что у нас два мальчика, как-то мне немножко жалко, да? Потом сели вообще на самый-самый дешевый, там 2 800, он очень был похож с тем, который стоил 12 тысяч, они поехали, то классно, удобно тоже, и вот пойми, какой детям нужен велосипед. Но Сережа посмотрел, говорит, это точно, там цепь порвется, там что-то отпадет, педаль, и говорит, нет, не хочу уже с таким сталкиваться. В общем, ребят, у меня вопрос к вам: кто из города Днепра может знает какие-то хорошие магазины, места, где большой выбор на пятилетних детей велосипедов? И, возможно, кто-то подскажет, кто на пять лет покупал какого дюйма там 18, ну, меня больше интересует либо 18, либо 20, да, какого дюйма колеса? Пожалуйста, напишите в комментариях, подскажите. Ну, палка это святое для мальчика, но тапки вот мы все время разуваемся. Тут вообще Ян не умест находить босиком, тут камни. Хотя стопотерапия очень ну, полезна. Я утираю ну, так тебя. Что? Угу. Топа-топа, да. Расскажешь, зачем ты ездил в магазин? Ты не ж футбол. Все же говорит, надо, вкусненькое. Сегодня что ты для Ну, для ну, финаль, наверное, для Украины, а в целом. 1-8 финала. Вот, когда реально увидел футбол mm -hmm. живой, то, ну, блин, хочется... Не, ну, естественно, победила. мы за наших, тем но более это, мы уже это, продвинулись это достаточно Это далеко. само собой, что за наших, но в целом когда ты уже увидел их не по телевизору... Я нельзя! Как бы, я... В общем, играет Украина-Швеция и мы, конечно, очень сильно надеемся, что Украина продвинется дальше и сегодня Швецию заделает. Поэтому мы взяли немножко рыбки, немножко чипсов, семечек, Рыб И у нас такой безалкогольный движ, потому что это понятно, пиво и все такое. Но мы не пьем, да. Ну, а всякое такое похрумтить я набрал. Рыбка, платвичка, да, ты взял? Платву с икоркой, надеюсь. Не знаю. Последний раз мы брали очень вкусное с икрой, нам попалось. Вкусно, опять опять нее не воняют, и она в целом очень вкусная. Давай, Дети мои дорогие, мама, вы ж дома мамочка, можете порисовать, мамочка, да. Рисунок, а -а -а. Мама, Хорошо, это Хорошо, да, я послушаю нет. Марка, но это ты с косичком. Мама, мама, а это я, это Янчик, это Яна, а это сюда, а это а это папа, а это... Ну, очень круто. Ребята, складывайте все карандаши в стаканчик, и мы будем уже идти. Мы уже все забрали. Мы сейчас находимся в эпицентре. Я в восторге от эпицентра. Мы заказали... Что? Складывайте, мальчики, будем идти уже. Мы онлайн заказали траву газонную для нашего дома. 8 килограмм. Здесь мы ее же, кстати, брали. Она очень хорошая. И тачка нам нужна. Тележка, вернее. Ой, мы тут мешаем. И тележка. Все это онлайн заказали и все это очень быстро забрали. Все, круто. А вот эта комната ожидания для заказов онлайн. Янчик, идем. Пойдем, пойдем. Да, да, да. Пойдем, пойдем. Вылазь Папа, вот. Рисунок в руках. Мама, это Мама, мама. Мама, мама. Мама, мама. Мама, мама. Мама, мама. Мама, мама. Мама, мама, мама. да? мама, мама, мама, мама, мама, мама, в мама, да? мама, мама, мама, мама, мама, мама, Да не бойся, сынок Боже, я цветы прятала Все равно достает Сережа Сережа пытается спасти цветы ужин не выходите ни в коем случае Потому что это опасно Обалдеть. Я давно такого не видела. Молодец, Сережка. Молодец. Сейчас сейчас папа спасет. Огурцы забыли закрыть, Сережа меня уже нарубал, я вчера подрезала нижние веточки. Сережа, к огурцам не беги, не надо, зонтик, да, не, я на. я встану, не надо, зонтик всегда не надо, Сережа не беги! Сережа! <связывая> не бойся, не бойся, нас папа Бэтмен просто, не бойся. Сережа, уходи! Веркает, уходи! Блин! Сережа! Нафиг все огурцы, блин! Ты совсем уже что ли? Быстро зашел! Ребенок проплачет у огурцы! Да посмотри, истерика у него! За папу боится! Ты в своем уме! Огурцы спасаешь там восемь кустиков он спасает, блин, огурцы! Все, моя сыночка, за папу испугался, не было это же полезно. Сейчас, да, сейчас бассейн доберется, смотри, как подпрыгивают бульбочки. В бассейн mm -hmm. доберется нормально. Так, хотела я вам еще показать. Я заказала в интернет-магазине книгу детскую. Я увидела эту книжку в Инстаграме. В Инстаграме она была почему-то на 100 гривен дороже, чем в обычном интернет-магазине. Кстати, очень классно ее упаковали. Так приятно, что такая презентация. Так. Сейчас ее как-то пытаюсь развязать. вообще купить хорошую книгу для ребенка, это, это большая проблема. Хочется так, чтобы было им интересно, чтобы они слушали прямо, знаете, как с открытым ртом а, все вот эти вот сказки, которые, ну, на которых мы выросли, что-то им как-то Ну, марку вообще не, не заходят. Более современные, да, еще так. Но уже перечитали книжки, которые там у нас мама мне дарила. Ну, им, вернее, дарила бабушка. Вот, и я читала краткую характеристику этой книги в Инстаграм, мне понравилось. Может быть, сейчас кто-то из вас тоже заинтересуется. Называется «Крошка Вэнди. Дом на дереве». Твердый переплет, такие очень приятные на ощупь странички. Ну, им вообще очень кролики заходят хорошо. Вот хороший фильм, мультик, фильм-мультик «Зайча школа». И по иллюстрациям очень напоминает кролика Питера. Какие вообще красивые картинки вкратце вот то что я читала до да, предисловия и краткое описание это а, о том как, как как о том как уметь мечтать о победах о том как помогать людям в сложных ситуациях ну в общем я думаю что интересно если меня даже заинтересовала у меня взрослую девочку то Детям будет очень-очень интересно. По крайней мере, иллюстрации, посмотрите, фантастически красивые. Такие, что прям фантазия будет работать. И, ой, я бы сама жила в таком доме, посмотрите. Какая елочка. Шикарная лестница. Сегодня мы начнем перед сном читать. Самая последняя страничка. Друзья, если у вас есть какие-то книги, которые очень нравятся вашим детям, вот пять, семь, восемь лет, напишите, пожалуйста, я буду очень благодарна детям, ну, как вот именно интересный сюжет, чтобы был. Буду заканчивать. Спасибо вам огромное за просмотр и до скорой встречи. Всем пока-пока.